Итак, народ, всем привет. Слушайте, такое дело записал я четыре серии и. Блин, похитил у вас качество. Короче, я не знаю. У меня типа наперед там есть заготовленные еще две, но выкладывать я их скорее всего не буду. Поэтому придется походу начинать новую игру. Я, наверное, все оставлю, все то же самое. То есть сталкеры, группировка, ну профиль давай, ладно. Такой все равно он поменяется. Случайная локация деревня новичков. Я просто возьму все то же самое, что у меня было. И. В принципе, тут мод он не особо он сложный какой-то. Ну вот, так что думаю, потянем, да? Давай детектор сюда. Кидай. У меня еще 220 очков. Основное вроде как взял. Ничего, хавка давай сюда. У вот. меня еще 60 очков остается. Давай энергетик. Все, 10 очков. Сложность игры, давай. Тяжелая сложность экономики, турист. А, таймер Сохранение у костров. Разводить их постоянно. Надо такое себе. Режим выживания. Что ты даешь такое? Режим выживания. Режим, который в СНПС зам... заменяется зомби. Не, не интересно. Ну давай. Стало тебе время не изменить, только в настройках. Все, давай, начинаем. Короче, новая игра. Я, блин, надеюсь, что сейчас-то запись не похилится. Я вроде все-все-все прям нормально выставил. Я там столько гайдов этих, блин, пересмотрел на ютубе. И по поводу моего то как-то захвата, блин, который, кстати, не было вообще на ютубе, блин. Гайдов по ней, блин. Хоть ты, блин, сам Бенис снимай, чтобы какой-нибудь там бедолага тоже.. Блин. Не мучился бы, как я там. Целый день почти. Еще и с АБС, потому что у меня сейчас, получается, как? У меня вот мой основной игровой компьютер, он подключен, короче, к ноутбуку. Вот А ноутбук, он, скажем так, слабее. И сначала, короче, пытался записывать. Он очень сильно, короче, поджрал у меня ЦПУ, что у меня видос там прям, ну, кадропланом был. Смотрел, смотрел, разбирался, поставил один на строке. Смотрю, уже запись, короче, не лагает. Вот. Начал записывать. Вот. Смотрю, блин, пикселя. что то там еще поковырялся, поковырялся, ну... Я то есть, я прямо сейчас наблюдаю, ну, на экране ноутбука, типа, что у меня там происходит. Вот. Смотрю, вроде нормально, нормально. Записал вот эти вот четыре серии, блин. Начал выкладывать опция Потом смотрю, и тут там еще качество под, под, подожрало, я не знаю, и вообще стало смотреть невозможно. Так что, короче, пацаны, перезаписываем. Так, ну сейчас-то вроде прикселить не должно. Так, сейчас чуть свой монитор поверну. Ага. О, хавка. А, Давай-ка, это, я сначала экипируюсь еще. Тебя поставлю, тебя поставлю. А и все. Ну что, давайте по стандарту к Сидоровичу. Ну как, графончик, сейчас не пикселит ничего. Не должно. О, подлогнуло. Как оно? Работа. Местерождение на свалке восточного блокноста на дороге Бар. Да есть серьезное дело, очередной курьер Серовича пропал. Пошел ладень, хочу остаться без охраны, мало ли. Ну давай, поищем курьера твоего. Еще работа пока не дает. Ну давай, схожу еще... Поговорю с Сидовичем. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Мне, кстати, на второе видео прилетел, прилетела жалоба, так что, я не знаю, я хотел бы подключать нафиг всякую музыку, блин. Тут тоже, блин, эту музыку хочу отключить. А -а -а -а, па-па-па-пам, па-па-па-пам, па па пам радио радио радио радио радио Радио зоны давай нафиг все применить все Нету радио нету заявок по авторским правам давай прикуплю давай я сразу знаю что этих патронов они имеют свойство быстро заканчиваться 9 на 18 да? О, oh, блин, а мне не хватит так на два стака. Ну, давай. Пофиг. 16 штук, это тоже вещь полезная. Довольно интересное предложение. Часть славы денег насчет исполнителя желаний. Ну, давай это основное возьмем. Короче, денег с тобой поднять. Встретиться с Петренко. А -а -а Давай стрелка, то есть это вот основные, живая легенда, старый друг, это вот э, на болото сходить, с болотным доктором поговорить. Работа. Один сталкер должен был притащить мне какой-то товар другого торговца. Короче, на гробком надо. Хрен тут э, сентил своим хабаром. Ну, походу, там это опять ящиком найти будет сделано. Еще работу дашь? Нашивка бандитов, 11 штук. Ну, думаю, настреляем этих... Работа. Бандиты. Темная долина. Давай. Еще работа. Пока ничего не дает. Ну, нормально. Сейчас крестов набрали. Знаете, будем идти по локации и выполнять их постепенно. Сейчас еще с тем поговорим. Это кабанов этих пострелять надо. У конечно, Макарыча такое себе дело. Ну, по идее, справиться можно. Давай, крик сейф F5. Привет, брат. Э -э так, давай. Все, давай. Появятся начальные деньги. А, ты со мной пойдешь, подожди. мне казалось в раз, когда я там при первом прохождении неудачно записалась. По-моему, не отходила, а он мне там дал кого-то с собой. Ну пока там рискнем, да? Ну, где то наши кабанессы? А с кем воюешь? Братан, ты живи! Я перезаряжаюсь. Сука! Ну, давай. Последний сейф. Я не знаю. Ну, двоих там сложил кабанов. Смотри, там еще зомби прут, блин. Надо их, короче, этих кабанов пощелкать Все, давай, внимательно Тут за этой растительностью Тут на самом деле плохо что видно Слушай, конечно, я понимаю, что красивая картинка, но давай, может реально... Па-па-па-па, па-па-па-па, непогода. Расширенные листва, листва, листва, листва. Дальность рендеринга, качество рендеринга. Плотность травы. Вот так. Сучка, перезагрузка язык. Ой, давай, два. Ладно, не, бу не буду пока перезагружать. Я следующего видео перезагружу. Чабан? Чабан? Сволочь, не доставай меня! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Так. Давай, F2, бери... Ну все, я дотек, хм. ну все, он убежал, блять. Это не знаю, это поломанный сейф. Кот, у сука, кот ебаный. Все, помогать ему. Блять, еще и перезарядка. Блядь. Так, ладно, давай похер. Давай отсюда. Мы сейчас аккуратненько, блядь. Аккуратнейшим образом обойдем слева. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, мужик, мужик, мужик. У нас там еще блядский кот. Что мне хотя бы пушку дал бы какую-нибудь, я не знаю, получше. Давай с сначала разберемся. Вот, вот, вот эта скотина, блядь. Ну сюда иди. Вот этих говнюков, блин, завалить. Я пошел. Давай ты их вали. Всё, отлично. С этими гадами разобрались. На карбано бы сейчас не нарваться. Я бы, мужик, слышь, я бы это все короче продал бы. Хотя хрен мне что там хватит, блин, на какое оружие нормальное, да? Ладно. Проблем меньше у нас, да? Сколько у меня патронов? 60. КПшка не потрачена. Слушай, а здесь что-нибудь внутри есть? Патроны есть. Мои причем патроны. Нет, не мои патроны. Это 919. Так, мужик, ты где? Вот и здесь. О, ну давай на чабанов. Где там Чебаны ходят? Вон чабан. Ох, ухиляемся, живем. Ну ты собака, блин. Как это у меня первые записи, первая серия, блядь, получилось это перевалить? Все, собрались. Тихо, дай на машину запрыгну. Давай, я наношу по нему урон Один готов Все, второй завалил Второго завалили Братан, идем на победу Давай, чабан Чабан, сюда беги Все, братан Пятюню их Хуяк, все, завалили их. Ну, кабанов я, скорее всего, я не смогу срезать, да? Не, не смогу. Все, пошли отсюда. Сколько у меня здоровья? У меня полное. Ну, слушай, это, блядь, самый тяжелый крест, я не знаю. Ну, наверное, за счет оружия. Первым прохождением мне так тяжело кресты не давались. Да, мужик? Фух, завалили, что дальше? Давай. До аномальной зоны погнали. Тут перепрыгнуть. Сможешь, мужик? Ты? Не, она обходить будет. Так, аномалия не влететь бы так это не дал э, детектор а у меня там на месте его выдаст. А, что у меня по радиации у меня нет по радиации ну, давай подходи мужик он сейчас там пока бежит с кем воюешь? Тут отстреливается. Ни хрена себе, это зомбигованные. Так, не понял. А чего он не хочет? Последнее сохранение. Фих, нормально, блядь, взяли. Зомбигованных нарвались. Ооо. Боль. А это, наверное, то, что уровень сложности я поставил тяжелый. По-моему, прошлый раз оставил средний. Где там эти? приложили. Слушай, я выживу. Фух. Давай, я не знаю, похавай, блин. Может поможет. Готаны, аптечки бинты. Слушай, ну вот и старяка подъехала. Смотри, блин. Бинт, у него был бинт. Бинт. Аптека Ну все, братан, слышь, живем А, с глушителем У меня сколько на него патронов? 72? 71 <coughs> Ну, слушай, и на коллак Нормально дали Что, какая-то такая нормальная Эскреска, я тебе скажу Давай-ка перезаряжу И калак. О! Вот это я понимаю. Давай я там твой аномальный хлеб достану. Необходимо знать и сделать. Короче, так, поговорим для охоты артефактом оборудния которое должно быть у каждого охотника. Кстати, артефакт Медуза. <Renault> ну короче, если он тут будет, то я тебя достану. От радиации, короче, лечись водкой. 6 болт. Так, а как там детектор-то поменять надо? И. Как? И вот так, да? Ну давай, в аккурат. Тихо. Не балуй. Так, опять эта музыка, блин, гребаная на всю. Применить. Короче, давай через дерево сейчас полезем. Где-то тут. Где этот артефакт? Бух. Тяжко, тяжко. Задел там. Давай по накатанной, короче. Сюда, сюда. А вон этот хлеб аномальный. Он прям в аномалии лежит, реально. Так, еще что-то регистрируют. Я что-то не пролезу, да? Вот затонычку нашел. Сука. Давай, только перепрыгивать, наверное, остается. Все, давай медузу, медузу, медузу в контейнер. Контейнер это медал, контейнер дал. Сколько мне радиации? -у -ух. Ну, сейчас будем лечиться, я не знаю. Давай только выберусь отсюда. Как-нибудь. Это что-то вообще жесть. А водка. Это что-то ему вообще прям поплохело. Ты фонишь? Он фонит. Братан, забери у меня этот хлеб, блин, горебаный. А то сейчас тут все коней я двину. Нет, давай быстро Сидоровичу хлеб, короче, в паре. и радиация растет. Сидорович. Сидорович, забери у меня этот хлеб радиоактивный, да и водяга. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй Ты уводишь радиацию. Чуть выводит. Так, 1500 стоит. Водка, водка, водка, водка, водка, водка, водка, водка, водка, У тебя что нету водки? Похуй, давай вот это. Давай еще да, я бы еще тех консервных банок натягал бы и аптеку. Ну ч, вылечимся от радиации? Как думаете? Все, радиация уходит. 753. Так, уже как-то медленно уходит. Ай-яй-яй-яй, давай сишки курить. Водичка. Давай, водичка, водичка уводит, еще радиацию. Ну ч, выживем, блять, нормально все будет. Камуфлированная берета. Ржавая какая-то, блин, по-моему, не камуфлированная она. Давай, отсоединить глушитель. Разрядить. Да и макарычи эти нафиг идут. Да? Сидович. Давай, забирай и забирай Билету. Вот так вот. Руки там все эти, ноги, блин, тех зомби. Вот эту хрень забери у меня. Вот эту. 9 на 19 забери. И 9 на 18 тоже забирай. Это хавка? Нет, армейский котелок. Пофиг тоже забирай. Давай. Ну чё, мне кадятся, там дальше разъебывает. Разъебывает. Еще как. Да, я это выпью. Ой-ой-ой, слушай, подожди, а мне квест мне сдать медузу этому? дядьке надо, да? Писок заданий. Поговори с фанатом. Давай поговорю с фанатом. Уже радиация не такая жесткая. Жить с ней можно, я не знаю. 263. Ну. Тихоньку-тихоньку уходит. Ну, привет. Так, артефакт. Это было что-то. Система быстрого сброса, КМП поговорить с фанатом. Кто там следующий урок? Испытание найти тайник. Где-то здесь в деревне, я, скажем так, э -э засолил стойник, короче. Понятно. Южная дробилка. Троядный мутант, давай. Еще работа, батарейка. Еще какая-нибудь работа. Нету работы, еще какой-нибудь. Короче, дал мне задание еще привалить мутанта. Все, можно, в принципе, избавляться от этого артефакта. Еще денег лутануть. Слушай, на тех зомби удачно нарвались. Что, <связь> так, давай давай. А -а -а папа-папам. Я этой хренью не пользуюсь, с, с этой системой быстрого сброса. Все, давай, подожди, сейчас я чуть облучусь еще. Так, давай забирай этот артефакт нафиг. Еще по радиации. Ну такое само мне кажется уже выйдет. Я бы тебе моршку медицины еще прикупил бы, Сидович. Так, что интересует? Ловы. Вода у меня есть. Вода у меня есть на два использования. Хавка тоже есть. Давай аптечки. Да побольше бинтов. 11 тысяч. Ух, давай как-то может поменьше, поскромнее. Вот так вот. Что-то ты до хрена хочешь, блин. Эти тебе болтов за это один мне оставь и забери вот эту вот хрень ну все ладно вроде окупились чуть-чуть Ореховая -чуть. смесь изюм ну чё кресты есть изначально развитие мы хоть какое-то но сделали у нас есть калашников и ты и патроны к ним и на этом давайте завершим серию. Я сохранюсь он на двоечке. Все. Всем спасибо, всем пока. Надеюсь понравится серия, перезаливчик. Все, счастливо.